Я это. Вот это вот не сделал в прошлой части, в прошлой серии, в прошлом эпизоде. Ну, мы с вами как бы помогли ж Майклу, получается. И он у нас сейчас перед нами в неоплатном долгу. Мистер перед... Десанто, какой черта, это не мой дом. дом. Гонишь! Протела, раз я могу позвать себе like вот такие хобби? Такой... Так спрятаться. 6, пять сюда сбежал так спрятаться. <прослый> <Таким симптом>. Ты, <прослый> тебе конец. <прослый> <прослый> Черт, <прослый> кто думал, <-то он, прослый> на... Спасибо, братан. Вс. Вс, давайте дальше возвранемся в дому к Майку. Бомбисты фиговы. Я, блин.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 Зачем ты нас раз-за-раза... Раз... Раз, Я думал, что владелец страха от нужны. Странно, что у тренера по был такой дом. Да, как-то сразу не подумал. Это уж точно, да уж. Что ж, Наталье придется пожить в отеле, пока идет ремонт за твой счет, да? Конечно.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 Здрасте. Это номер левтера Креста? А кто спрашивает? А кто отвечает? Знаешь, сидите все осторожно, даже для покойника. Майкл?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 отсюда вот надо есть вот отсюда вот поехали чё ребят что еще дел то доктор а? фрид фридлернер района что ли этого города он или на этом мясночке мокрости теперь амунация стриптиз эээ стрип кино ярмарка гольф теннис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 Way, то есть я же не на левом, я же не на том месте стою. Фривей интенс.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 Хорошо, ты well, сюда ты... путёшься, а зачем иначе ты здесь? Лестер you, был Lester. очень хорошим другом. Я знаю. Давай в друзья. You I mean, И имел... so so so so so ты забираешь на вершину текущей, но мои просьбы. Точнее, я имел в виду, мне надо кое-что сделать тебе кое-что узнать. Так, почему не поможешь другу? Мне нужны деньги. Ты снова в игре? Похоже на то. Look, Послушай лето. Насчет того, что было... Ты знаешь, ты назвал меня Руленин? Знаешь, ты назвал меня что я не говорил, что ты разлагаешься в Лос-Сантосе с по молчике, Эйфилд. Падло. Сраный шарлатан. Кто? Джейн Моррис? Ну да, лживая тварь. Я читал в вонючий рассудке, он долб на машине. Я слышал, он заставляет будто спаса мир. Как? Отдавай всю. Невозможно? Настал час расплату, лжи в О чем это ты черт возьми, говоришь? Пришло время примерить, делал воротничок, которым ты давно мешал, Майки. Вот, возьми. этот э, стиральный рюкзачок, который будто специально создан для 45-летней дяди за, 45 за 380. Вы облачись в почему гениальный математик, миллионер, страдающего аутизмом, слава форме. Скоро в твою карьеру ложного миссии придется в фатальный баг. Так ясно. Проваливай отсюда! Позвони мне, когда будешь готов. Поможешь естественному естественно, отбору сделать свое для наших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 Майкл? Ah. Итак, пере... да, а. что, ну, что нужно делать? Проттип да, про на где в... Life Inventor. Надей его и подключи к нему, которая лежит у тебя в сумке. А, то есть, м -м -м. Хорошо. А, то есть, подождать, пока кто-нибудь откроет дверь в этом Life Inventors и потом действовать по обстоятельствам. Да? хомуха